Но вы проснулись? Вы проснулись? Да, мы проснулись. Спасибо, что вы нас не будили. Мы успели выспаться. Ну, а теперь я покажу нашу любимую страну Марс. Эта страна... Ну, да, вы называете планеты, а мы страной. Видимо, вы... Кто-то из ваших людей подслушал, что мы называем планеты, и решил каждую страну, на, на, то есть каждую э, вашу, ну да, страну назвать страной. но страна это планета. То есть они так себе высоко оценили, что у вас много планет. Планета России, например, на вашем языке, если правильно переводить. Планета Китай, планета США. Это все планеты, вы назвали. Страна это... По-марсиански планета, понимаешь? Да, понимаю. Прикольно. Но вообще-то ваши предки прилетали, очень древние люди. И они много чего от нас украли. Они, например, украли изобретение иголка и много чего. А мы не знали. Мы сейчас вам покажем. Вон, ежики. Мы вам таких пару братьев отправили. О, как приятно садиться на ежика. Он такой хороший. Он пушистый, он улыбается. А посмотрите, какие у него добрые зубки, как пила. Так, он видит. Вот у вас есть деревце. О, яблоня. Ежик Фас! И ежик пополам распилил дерево. Ты что сделал, ежик? Это же хорошее было дерево. Оно ядовитое. Ежик добро делает. Он яды ест ваши. Волчий ягод совсем не питается. Яблочки ест райские. Он всё съел ваши яды. Скажите спасибо, ежику. Спасибо, ежик. Да нет, за что? Всегда готов съесть яды. Я такой добрый ежик. Я всегда. Я еще иголки ем, но я вам еще много чего съесть успею. О, руль, такая вкуснотища Ежик, что ж ты делаешь? Как мы рулить будем? А ерунда, мы новый поставим. Ставьте, девочки. Ой, ерунда, я еще съем. Ай. Девочки, ставьте. Ежик опять съел. Девочки поставили, ежик опять съел. И так семь раз. Потом девочки подумали, а нафига не будут? Ставить, если ежик сразу ест. Ежик ты может вечно есть? Конечно, вечно могу есть. Эй, девочки, что вы делаете? Почему вы меня за нос подвесили? И поставили опять руль? Ох, доберусь, я сейчас до руля! «Эй, Девочки, зачем вы меня в решетку посадили? О, из иголок. Спасибо, вы меня кормите вкусно. А, вкусные иголочки. Ну, девочки, дайте ножку, я сейчас съем вас. Что вы делаете? Вы мне рот зашили? Зачем? Ладно, я понял намек, ничего не есть. А, братья, у нас еще много чего тут есть. Это ежик, у вас такие тоже есть. Но они, похоже, разучились, есть все железное. А вот это осел. У вас вроде бы тоже такие есть. Нет, у нас ослы без иголок. У вас не шерсть, а иголки какие-то. У вашего осла тоже так было раньше. Просто он неженкой стал. О, осел, скажи иа. Почему он стреляет иголками? Это он и А делает. Стреляй иголками. Вы что, не любите иголки? Нет, уклоняйтесь тогда. Осел очень меткий. Он очень любит стрелять иголками. О, а ёжик любит людей, которые дубуют сесть на него. Нет, мы не хотим сесть. У нас просто ноги устали. Мы не можем уклоняться. А ежик уже улыбается. Давайте, давайте, я готов вас ловить. Он уже ловит вас. Давайте, давайте, уставайте. Ну, давайте, шлепайтесь на меня. Шлепайтесь. А... Шлепнулись они. Ежик такой нежится, что они легли все-таки. И начинает массировать иголками. И они встают к и говорят: Что ж ты делаешь? У нас вся спина в крови. Мы же не марсиане, что вы, вы лежите на ежиках? У вас же нет спины, нежного места. А, ну и что? Ты понимаешь, человечек, ты вкусный, Ежик, я не вкусный, вкусный, вкусный, вкусный, я тебя пробовал, я таких, как ты, 10 штук съел, ты понимаешь, понимаю, полезай в рот, не хочу, хочешь, хочешь, я тебя не спрашиваю, я тебя сам сейчас съем. Ёжик, с гостями так не обращаются, обращаются так, э, то есть не обращаются Вот, а это наша знаменитая пещера А почему пещера на большого дракона с открытым ртом, похоже? Да не выдумывай, это очень красивая пещера, мы каждых людей приводим в нее. она очень красива ежик. вон там, постой, ну ты успеешь их съесть Да, хорошо ну вот, пошлите в пещеру. Подождите, у нас сейчас звонят к нам. Сейчас, подождите. Слушайте, капитаны корабля, немедленно летите назад. Марсиане убивают людей. Они в пещеру водят, похожие на дракон. И там ежинки целые стадо едят людей. Немедленно возвращайтесь, пока вас не убили. Хорошо, вернемся. Извините, нам пора. Нажимаем газ, потому что мы все они сейчас нас заберут. Все, летим. Эти гады нас обманули. Ежики, в атаку. Стреляйте иголками. Уклоняемся, как нас учили в древности. Влево, вправо. Квырок. Ну вот. Теперь нам пришлось всего лишь подождать еще тысячу лет, пока мы летим. И больше не лететь на Марс. Все, кто подумают на Марс лететь, не летите. Там злобные ежики вас съедят в пещеру, похожую на дракона, отведут. Предупреждение страшное. Они очень добрые ежики с улыбкой до ушей. Но ну, где-то пару километров их улыбка. Понимаете, что если они улыбнутся, вас дует. Ну вот, мы прилетели на Землю. Теперь уже столько мы налетались, ни, сто, ни один космический аппарат столько не летал, сколько мы на нем. Поэтому мы больше никуда не полетим. Мы будем отдыхать и рассказывать всем землянинам, какие путешествия мы видали. Им будем знаменитостями. И мы будем жить прекрасно. А пока с дремнем. Потому что мы уже прилетели на землю. Конец. Ну, пален, тебе понравилась эта книжка? Да. Завтра что-нибудь еще почитай.